Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео продолжим говорить о линейном массиве и если останется время, то поговорим об команде «Образец заполнения». В качестве примера я возьму деталь алюминиевый уголок размером 40 на 40 мм с толщиной полки 2 мм. И здесь я уже подготовил отверстие диаметром 5 миллиметров от одного края 15, от другого 10 миллиметров выбираем этот элемент, заходим в линейный массив выбираем направление вдоль которого мы будем размножать элементы и здесь поставлена галочка интервалы и экземпляры я думаю что с этой настройкой уже все давно знакомы давайте перейдем на параметр до ссылки Теперь нам программа э, говорит о том, что необходимо выбрать ссылку, справочную геометрию. Это может быть грань, кромка, точка. Я выберу грань. И здесь э, направление. И э, выберем центроиды. Так как у нас окружность, то нет смысла выбирать выбранную ссылку. Дальше здесь мы можем выбрать либо интервал, Сейчас поставлен интервал 330 мм, давайте поставим 20 мм. Или выбрать количество. То есть здесь мы можем выбрать количество например, 10 и будет изменяться межосевое расстояние между экземплярами. Ну, Давайте поставим, например, 8 мм. Последний экземпляр массива, как вы видите, он находится... Прямо на грани, то есть центр окружности совпадает с гранью. Для того, чтобы этого не происходило, нам необходимо поставить отступ, расстояние смещения. В данном случае, если мы хотим, чтобы оно было равно расстоянию от края детали до отверстия в 15 мм, давайте здесь поставим 15 мм. И последний экземпляр массива у нас сместился на 15 мм от ранее указанной ссылки. Если мы сейчас будем изменять количество экземпляров, то будет меняться межосевые расстояния между экземплярами массива. То есть больше или, или наоборот меньше. Очень удобно, когда нужно сохранить равное расстояние между отверстиями и равное расстояние от края детали то здесь не нужно, не нужно ставить никакие уравнения, здесь все параметры можно задать в одном элементе, это линейный массив давайте щелкнем окей то есть вот у нас получился массив и он очень легко редактируем то есть можно поставить различное количество экземпляров или также можем поставить Например, равенство к вот этому размеру, к смещению отверстия исходного отверстия от края детали. И при изменении этого размера, 15, давайте поставим здесь, допустим, 30 миллиметров. Я сейчас обновлю деталь. И с этой стороны у нас также 30 миллиметров от края детали. Следующий инструмент, о котором я хотел бы сегодня поговорить, это образец заполнения. Данный инструмент позволяет очень легко и быстро создавать вентиляционные решетки и быстро их редактировать. Он находится также на вкладке с линейным массивом, то есть или на вкладке Элементы, линейный массив, образец заполнения, также вставка элементы, вставка массивы, образец заполнения. Для использования этого инструмента необходимо два условия. Первый ⁇ это исходный элемент, то, что мы будем размножать, и второй ⁇ границы размножения этого исходного элемента. Я подготовил такую вот деталь толщиной 2 мм, размером 200 на 120 мм. Нарисую здесь эскиз. Давайте возьмем многоугольник. Пусть это будет, ну, например, шестигранник. Давайте возьмем. И нарисуем здесь шестигранник. Поставим диаметр, ну скажем, 8 миллиметров. И чтобы у нас эскиз не был плавающим, добавим еще севую линию. Ну вот у нас стал черным. Вырезаем насквозь. У нас первоисходное отверстие готово. Теперь у нас есть два пути. Первый путь. Мы можем использовать уже вот этот готовый эскиз в качестве границы или нарисовать границу заново. Ну, давайте нарисуем ее заново. Выбираю также прямоугольник из центра. Пусть здесь будет, скажем, 10 мм сверху и 10 мм справа. Больше с этим эскизом я ничего не делаю. То есть вот он у нас остался и в дереве он также без своего элемента. Теперь иду в образец заполнения. Здесь нам нужно выбрать границу заполнения. Могу выбрать из графической области, могу из плавающего дерева построения выбрать. И здесь нам необходимо выбрать э, функции грани, либо тела. Ну, в данном случае у меня здесь нету тел для размножения, у меня только одно тело ⁇ это моя деталь. Поэтому я выберу функции грани. Выбираю также из плавающего дерева построения. Или можно сделать это во вьюпорте. И вот у нас уже нарисовался фантом на 23 экземпляра. Здесь мы можем выбрать а, тип этого массива и как-то его настроить. Ну, давайте выберем такой многоугольник. Количество здесь давайте поставим 6. Расстояние, скажем, 15 миллиметров. И здесь также 15 миллиметров. Расстояние от границы, ну, допустим, 2 мм. У нас получился вот такой вот вентиляционная решетка из 75 отверстий. Давайте щелкнем ОК. Эскиз мы сейчас можем скрыть, он нам не нужен. Такие вот соты, правильного размноженного по правильному шестиграннику. В любой момент можем отредактировать этот элемент, если нам необходимо изменить какие-либо параметры. Ну, например, давайте возьмем вот эту схему, так называем в разбежку. То есть здесь же мы также можем изменить расстояние между экземплярами этого массива. И вот у нас уже такие правильные шестиугольные соты получились. Количество отверстий здесь уже 181 отверстие. Да, при необходимости можно сделать эти перемычки потоньше. И вот у нас получился такой вот интересный массив. Да, и образец заполнения ведет себя абсолютно точно так же, как и обычный линейный массив или обычный круговой массив. Здесь мы можем, например, выбрать те экземпляры массива, которые необходимо пропустить. Ну, скажем вот так. И при необходимости их можно сюда же быстро вернуть. Данный способ, в отличие от размножения примитивов эскиза э, массивами в эскизе очень удобен так как здесь не нужно работать с э, примитивами эскиза то есть не нужно делать основные линии осевыми и наоборот здесь можно там буквально в пару кликов убрать или добавить необходимые э, экземпляры массива то есть если здесь нужно сделать там не знаю отверстие или э, оставить больше материала для крепления этой детали какой-то другой детали, то это можно сделать очень легко и просто. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!